Производственное объединение композит для Курской области особенное предприятие. Несмотря на то, что 30 лет уже существует предприятие, к сожалению, немногие знали о существовании этого предприятия, а предприятие уникальное. Здесь собран замечательный высокопрофессиональный коллектив, очень много молодых специалистов, большое количество научных сотрудников, потому что руководство предприятия уделяет огромное внимание инновационным решениям. Здесь разместится в основном металлообработка, участок пескоструйки, участок покраски, и это позволит увеличить объем производства на 30-40% от имеющегося. Но это только первая очередь. Мы с Равноудинщим обсуждали уже сегодня, что мы как только реализуем первую очередь, мы приступаем ко второй очереди, которая позволит увеличить объем производства в несколько раз.